Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, эксперт-графолог, дефиз Мы сейчас с вами находимся в Заграде, это одно из наших путешествий. И хочу вам показать некоторых обитателей, как вы видите, они очень прекрасно себя здесь чувствуют, точно так же, как те люди, которые ровным счетом не хотят над собой работать и менять как-то свою жизнь. Они прилегли в тенечке, и их, в принципе, все устраивает, и наверняка им абсолютно не нужно искать, свое собственное предназначение, они не будут этим заниматься, потому что они просто отдыхают в тенечке. А для тех, кто действительно хочет найти себя, найти свой путь, вся информация на моем сайте, буду рада вас видеть. дефис